Всем привет, добро пожаловать на мой канал, я очень рада вас видеть, меня зовут Алина И сегодня я вам покажу два кода на подписчиков Один код на 100 подписчиков, другой на 200 подписчиков Но я думаю выбор очевиден, но вы можете проверить тот и тот, какой вам больше нравится ну, перед этим, как мы начнем, поставь лайк, подпишись на канал, и мы начнем. Так, мы уже на локации дорожное путешествие. Нам надо подойти к боту. Итак, прочитать, что он напишет, и ему написать в личку. Я уже написала, но напишу еще раз. Мне не сложно. Вот. И типа этот код можно использовать только один раз. Ну вот вы его соответственно тут видите. И второй код, который я вам покажу сейчас. Так, где он у меня? Буфер обмана по-любому должен быть. Почему не нажимается-то, господи? А вот, вот. Cost, Кост, туэн Кост. Вот. Типа, вы можете использовать два кода несколько раз. Ну, получается, два кода по каждый день это плюс 200 подписчиков. Один день это плюс 400 подписчиков в один день. Это вам, ну, не хухры-мухры, я вам так скажу. Ну и собственно это. Всё. Итак, надеюсь, вам понравилось это видео, оно было полезным. Прошу вас заметить, что другие блогеры показались по одному коду, а я нашла еще один код. Конечно же в инстаграме, но я его нашла и я его для вас показала, поэтому не надо мне писать, что идея не моя вакина или там еще что-то такое. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.